Оперативное начало четвертьфинала. Это всегда радует, дамы и господа. Тесты киллз против мид. Открывают нашу стадию плей-офф. Поздравляю всех, кто дошел. И, к сожалению, с расстройством могу вспомнить команду Real Gangsters и Штыкмастер. Которые не добрались до этого этапа, к сожалению. Но у нас, наверное, будут рестарты, да, я так понимаю. Потому что частично игроки обороны немножко стоят АФК. И надо бы их чуть-чуть подопнуть, чтобы они а, пошевелились. Но это, наверное, опять же... Для этого потребуется рестарт. Шоева транзакции начались. Чуть повесит. Оплачивает опять поражение для своей команды, да? Чоска, привет, чат, всем привет. Чоска, салют. Какие призы тут? Призы это большущая тайна. Скажу ближе к финалу. Привет из Бухары, Узбекистан И Бухаре большущий, большущий привет В итоге, кстати, у команды Tasty kills Один игрок вообще вылетел Поэтому, ну уж сейчас точно будет перезапуск Ждем Вылетели те, кто не платежеспособный А, то есть, ну понятно, я понял Логику понял, правда с запозданием, да? Но, но она вроде бы как какая-то хотя бы есть Странная, конечно, логика, но есть а, привет, Нукус, Сила, Алпамыс, э, приветствую вас. Нукусу тоже привет передавайте, да. Запаситесь вкусняшками и пивом, матч будет жарким, всем удачи, пишет Нурик. Респектулечки Нурику за пожелание. Ну и да, ребятки, запасайтесь всем, что есть. Так а что у нас, что, лайф? Нет, там атака просто в респе стоит. Это точно никакой не лайф. Ну ладно, ждем. А, пока давайте я, наверное, познакомлю вас с составами немножечко поближе, хотя, я думаю, вы и так уже всех, конечно, знаете, но напомню. Команда Мид это Скорб, Хакуна, Матата Акош, Двоечник и Кве-Кве-Кве. Taste Kills это Клин, Че Гевара, Куку, Никуку, -ку, Галя и Шоев. Вот такие замечательные никнеймы. Вот такие а, замечательные составы. Да, что-то заб забыл слово. Че, ну оборона, вообще, по-моему, играет прям как бы уже лайв. Однозначно, да? Вот это прям стопроцентного у обороны уже лайв При этом Скорб Скорб просто завис И его вообще здесь как бы нет сейчас А, чертовщина какая-то Я не понимаю, что вообще сейчас происходит Ну и нельзя же сказать, что это пистолетка как Какая пистолетка, если там на ножах одного игрока не было странно Дико странно Я пока очень не понимаю Лайф это или не лайф Но если вспоминать опыт вчерашнего матча То вчера у нас был перезапуск На счете каком там 3-0 Поэтому тут наверное тоже Вообще-то надо как бы перезапускаться Вот, да, все, игру прервали, замечательно Так, не понял. Я же закрыт. Только... А, нет, не закрыт. Только... <свист> <свист> так, это что? Это ножи. Да, все, это уже реальные ножики, дорогие друзья. Ну, вырезать я то, что было перед этим, не буду. Поэтому давайте смотрим так, как есть. А по ножовщина и за выбор стороны, разумеется а за что же еще могла бы здесь быть запущена э, сия резня Пока окош, кстати, три минуса с ножа дает Вот это примечательно, редко удается увидеть Чтобы многом фрагов сделал сразу один игрок Да, вот тут как интересно промахнулись оба друг по другу Ну, Клинк пытается убежать, Шоев где-то вообще <соргут> Шоев не понимает, почему с ним никто резаться-то не хочет <соргут> Почему все разбежались-то? Минус от клинка и еще один минус от клинка, дорогие друзья. Эйс! Елы-палы! С ножа делает клинк, зарезав всех своих соперников. Ну, я так понимаю, это, конечно же, стей. И, конечно же, пистолетный раунд начнется при точь-в точь таких же раскладах, которые мы с вами сейчас, в общем-то, и видим, да. Садык, приветствую вас и приветствую всех, кто сейчас находится на прямой трансляции. Приятного вам просмотра, дорогие друзья, хорошего настроения и получите удовольствие, черт возьми, от увиденного. Ну, я надеюсь, что э, вы получите удовольствие от зрелища, которое сегодня нам ребята покажут. Давайте глядеть! Давайте глядеть. Хаев в будку. Хорошая хаев в будку, но никого абсолютно оно не задело. Команда Мид занимает позицию на нуле. И вопрос, это точка Б или же все-таки точка А? Вот теперь с Рампов, кстати, прилетает уже хорошая хаешка. И, по-моему, игроки атаки забайтились на нее, как бы, и вроде хотят дать какую-то ответочку. Да, там у нас даже есть ползун небольшой, который в дымы прополз. И это окош. Акош замечает соперника вместе с какуной Мататой, убивают его, и этим соперником становится куку-ни-куку. -ку -ку -ку. Следом под девяткой погибает Галя, 3 в 5, атака занимает позиции на точке Б, но Клинк уже в каналках. Позиция у Клинка очень хорошая, забирает Хакуна Матату и удается спастись. Кве-квест забирает Че ситуация 3 в 1, Шоев последний. Ой, как высоко Шоев-то забрался. Ой, как, учитывая факт установленной бомбы на точке Б, это плохо, да? Ну, то есть сейчас как-то болезненно придется слезать. Да, ну ладно. Потерял 21 хп. Не сильно много. Спуск в каналку. Сразу перестрелка с оппонентом. И Шоев не перестреливает двоечника. Ну, а поэтому пистолетка остается у коллектива МИД. Не будем забывать опять же, что команда МИД в своей группе заняла первое место. Команда Taste и Kills э, в противоположной группе заняла четвертое место. Да, то есть сейчас играют фавориты одной группы, по сути, с аутсайдерами другой. И ну, в целом, исход довольно-таки предсказуемый. А, господин Сомчик, приветствую вас. Здравствуйте, многоуважаемый. Ну и начинается опять этот беспредел Нюковский. Нюковский фирменный беспредел. Раунд начался, и все начинают простреливать просто все, что только можно прострелить. У Гали вот, кстати, уже 3 хп осталось. Вроде еще и поиграть не успела. А уже, наверное, и не успеет поиграть Потому что, ну, 3 хп Это какая-нибудь хаешка Просто где-то неподалеку взорвется И для гали раунд закончится Но это будет печально и трагично Как я уже много раз говорил Девушек в КС обижать не надо Хотя, конечно, девушки в Counter-Strike Это те же самые игроки И абсолютно ничего не означает Что они девушки, как бы, да, так сказать Девушка и девушка Когда ты зашла на сервер, черт возьми, ты каэсер И только потом девушка ну что, выход на железо, погибает Кукуни Куку, следом за ним Клинк, почему-то до сих пор еще не убили Галю, Его вот только сейчас справляется с ней Скорб, чегевара последний, и это что-то уже такое из разряда, в общем-то, не берущегося раунда. Ну, экономически от обороны не мог выглядеть, скорее всего, как-то иначе, Ну, он мог в теории быть более успешным, хотя бы какие-то, если размены присутствовали, Но 5 киллов от атаки, 0 киллов от обороны. 2-0 Я уже говорил, да, я прям дико жду э, Третий матч сегодняшнего Игрового вечера и четвертый При всем уважении, конечно же, к участникам Первого и второго матча Но там будут, по идее, изикатки да, Первое место все-таки против четвертого Но, очевидно что потенциал первого места куда больше Нежели потенциал четвертого А вот третий и четвертый матч Это второе место против третьего То есть это плюс-минус равные команды И это очень и очень интересно Да, вот правильно Андрюха пишет В первую очередь ты игрок, а уже во вторую А во вторую вообще ничего уже не важно Сначала ты игрок Акош минус клинк Энтрифраг за... Ой, Чи Гевара. Чагивара подрезает Акоша, минус пытался сделать Шоев, но десантировался в результате вниз без фрага и с потерей половины лайфбара. Акуна Матата забирает Галю. 3 в 4. Численный перевес опять же у атаки, но пока атака еще не закончила свой выход. У Шоева остается 22 хп, век кве кве пытается... Дождаться действия от э, оппонента Ну и, в общем-то, дожидается, правда, не от того Кукуни Куку погибает Следом за ним погибает Шоев, Гевара последний И это автор Разменного минуса, да, тот самый Который у нас э, восседает На конструкциях сверху Оу, минус двоечник Но 30 30% здоровья всего-навсего осталось И кве кве -кв -кв в результате добивает Оставшегося игрока обороны Счет 3-0 Первый девайсный, дамы и господа Наконец-то начинается первый девайсный раунд Потому что, ну, смотреть экономически Это всегда грустноватенько В этой игре девушкам Тоже дается длинное оружие Да, да, шутеечки, шутеечки В чате подъехали а, все с ХАЕшками бегут, смотри Все с гранатами Просто... Ой-ой-ой Столько гранат вылетело и практически никто Урона ты с этих гранат даже не получил Дабл килл от Хакуна Мататы Клинка и Галю забирает Хакуна И просто Всей командой Матата на точку Б Скорб забирает Кукуни Куку Следом отрезает Чигевару и Шоев Последний, находится он на 9 И это приблизительно похожая ситуация На пистолетный раунд да, Где Шоев сидел на люстре в то время, как на точке Б поставили бомбу. Ну, Шоев как-то странно очень поздно догадался, что это все-таки точка Б. А только после надписи, что бомба установлена. 7 хп убегает. Ну, вот вопрос. Выбьют ли мид девайса своего соперника? Пойдут ли они вообще, в принципе, выбивать? Что-то мне подсказывает, что только если двоечник найдет Шоева. Но, ну, скорее всего, нет. Добрый вечерочек всем, Аман, приветствую вас! Приятного просмотра. Присаживайтесь поудобнее. Вооружайтесь э, чем-нибудь вкусненьким. И если кто-то действительно сейчас э, на приеме пищи, так сказать, приятного аппетита вам, дорогие друзья! Ну а пока 4-0. Первый девайс на раунд остается за коллективом МИД, и хочется, в общем-то, э, вспомнить. Витаю, мид, дорогие дружи, я к твоей справе. Э, э, добрый, добрый. Добрый, Володимир, добрый. Так, что у нас здесь? Пять калашей против э, двух эмок, Фамаса и не знаю, что у Гали. Тоже М. То есть без девайса только клинг. По факту все остальные как бы... Ну, есть чем воевать, да? Там вопрос, конечно, про арморы. Есть ли они и вообще присутствуют ли они хоть в каком-то объеме. Но... Тут как бы непонятно. Галя отправляется поджимать. Что-то как-то немножко ничего не чекает, и это страшно на самом деле. Забирает кве-кве-кве. Галя! Ку-ку! Не ку, -ку! Клинк! Ой-ой-ой! Сложности нарисовались у коллектива мид. Ну все, бежать. Бежать двоечник 35 хп. А кто ж его отпустит? Минус от Галя, и все. На этом раунд заканчивается. 4-1. Приятное удивление. Приветствую, чат. Привет, Саня, лучший комментатор. Ахмед, приветствую. Спасибо вам большое за добрые слова. Благодарю. Благодарю вас. Ты лучший. Спасибо, спасибо, Ахмед. Вы меня вгоняете в краску. Ну, благодарю вас. А, полетели гранаты, к решил запушить позицию на рампах, причем сделать это решил в соло и успешно Минус галя, но ответ по клинку, вернее, простите, от клинка, кстати, прилетает хорошая На два киллаж целых кве и Скорб погибают всего-то навсего в размен за одну галю, поэтому размен можно называть математически как минимум успешным Чигевара на вилке сейчас находится, Шоев, как всегда, где-то там под небем, под небем, под небесами лазит. Ну, а двоечник минус кукуни-куку. клинг забирает двоечника. Быстрая ответка очень в меньшинстве атака. Так вот, да, здесь э, ситуация, о которой я хотел напомнить, что все-таки мид э, сейчас находится в слабой стороне. И интересно будет, что они будут делать во второй половине. То есть будут ли у теста Киллз во второй половине шансы на взятие раундов? Мне вот это интересно. Ну и, конечно, очень интересно, насколько мид сегодня подготовлены. А то же ведь, как я вчера говорил, есть стратегия вылета в первой игре и легчайший проход по нижней сетке, да? Акош, минус Шоев, но 2 хп. Всего-то навсего. Ну, конечно, раунд уже не берущийся. Ну, минус клин. Сейчас еще и не берущийся раунд оказывается, что можно будет выиграть. 81 хп у Чи Гевары и только если Акош поймет плюс-минус откуда. Хорошего стрима. Ликусенько, спасибо вам большое за донатик, а вам приятного просмотра, дорогая моя. А, в общем, десант, десант. <свя> а, кош! На 2 хп. Один перестреливает двоих и выигрывает раунд. Unbelievable, дорогие друзья. Это просто что-то уже из ряда вон. Какой-то кошмар. Я подозреваю, что лили лайк и мясо будут в финале. Но здесь нужно смотреть по группам. В полуфинале. Так, если МИД выиграют. Ну да, в теории такое возможно. Ну, мне кажется, Лили Лайк like однозначно пройдут в финал. А если выбирать МИД, Тейсты Киллз, Дактейлз и Колд Каттс, то я думаю, да, мясо, наверное, будет посильнее остальных. Хотя, ну, еще спорный вопрос касаемо Дактейлз. Там тоже, ребята, хорошие. Ну что? Дамы и господа, неожиданный раунд был предыдущий? Это был очень неожиданный раунд. Игры на фасткапе проходят? нет. Но некоторые иногда проходят. Сегодня, например, одна из игр будет проходить как раз на фасткапе. Третья по счету, она будет играться на ФК. И одна, один матч Лили Лайк против кого-то. Я не помню, против кого они там играли. Против Работяк, что ли? Я не помню, короче говоря. Но, в общем, играли они... Нет, не против Работяк. Работяги же другой группы, кажется. Короче, по барабану, но был один матч уже тоже на фасткапе. 4 в 4 с а, одним лишним, так сказать, девайсом у атаки. Как у Наматата минус чегевара Скорб минус Шоев, точка Б. Все, как бы пробито, и спокойно можно пытаться здесь что-то ставить. Но если бы не клинг в каналках, забирающий... Эх, неважно кто кого забирает. Кстати, грамотно на самом деле сыграна атакой. По информации, очень быстрые и жесткие размены, которые даже не позволили игрокам обороны опомниться. Что, в общем-то, их разменивают. 6-1 по всему. <клес> Акош хорош. Согласен. Согласен. Акош замечательную вообще штуку. <клес> Акош вообще замечательную штуку повесил. но я бы вообще никогда в жизни не поверил в то, что можно такое выиграть. Акош реально просто выиграл невыигрываемое. Кве-квем. Минус Галя получает в в черешню от Кукуни-Куку. но -куку. Ну, опять же, размены. При этом игроки обороны-то с пистолетами. Какие нафиг могут быть размены для игроков атаки? Казалось бы. Здесь же, в общем-то, ну, беспринципно должны просто выигрывать и выигрывать, да? Как бы как? Как диглы умудряются давать размены? То есть это значит, что атака действует неправильно, в первую очередь. Ну, потому что при прочих равных дигл не перестреливает коллаж. И... Странно, что в этой ситуации Дигл перестреливает калаш. Значит, где-то кто-то занимает немножко не те точки. Скорб вместе с двоечником все-таки смогли забрать Шоева. В этот раз Шоев э, слез э, с верхотуры и спустился немного пониже, на крышу будки. Но его в этот раз нашли и там, и ровно там же его убили. Это онлайн или лан? Это онлайн. На девятку уже взобрался Клинк и прям как, вот, ну, я не знаю, тут же появился на девятке и все, его моментально убивает Скорб. 7-1. Саня, есть еще какие-то турниры или опять тебя... Месяц не будет. Ну, у меня, нет, почему? На моем канале каждый день проходит трансляции, за исключением субботы и воскресенья. А, обязательно я, конечно же, буду транслировать какие-то другие игры, ну там что-то проходить. А, но в целом, пока что я не знаю, будут ли еще какие-то турниры. Если будут, то я обязательно развешу анонсы у себя в социальных сетях. Но, скорее всего, где-то, наверное, до середины февраля ничего не планируется. Аскар, приветствую! Ну что, 5 девайсов против двух девайсов. Опять же, у теста килл сплавает экономика, они не сильно горят желанием ее восстанавливать. Для обороны непростительная на самом деле тема, потому что экономические раунды, они просто иногда нужны. Никак без них не пережить все вот это вот. И как вот сейчас, да, видели, как парадоксально, но пережил, по-моему, Кук. Ку -ку, ку ку если я не ошибаюсь, да? Э -э пережил контакт под девяткой. В общем, неважно, кто там был, но удалось убежать. Там игрок атаки даже не понял, а куда делся соперник. Скорб э -э вместе с двоечником отстреливает двух игроков обороны. Чигевара находится на точке Б. И э -э если это была угадайка, то не угадывай автоматически, да? Потому что бомба, в общем-то, вместе с Хакуном Ататой... А, ну нет, кстати, пришли на Б. Лё! Лё! Хитрый чегевара казалось бы, казалось бы, не угадал, а вроде и угадал, да? 8-1, <клышленный noise> кто играет в 19.00, Лили Лайк против пенсионеров? <клышленный noise> Кве-кве, Хакуна Матата! По фрагу Кукуни Куку забрал Акош. Кстати, хороший минус, но Акош вообще... Персонаж опасный, видите, да, какие он клатчи иногда вытаскивает. Так что его надо убивать в первую очередь, если можно так выразиться. Ну, Шоев, только его включаю, господи, он уже умирает. Ну вот, мне нравится иногда мое вот это титаническое невезение, когда ты... Вот, я хочу посмотреть за определенным персонажем, включаю его, и его либо прям тут же убили... Либо только еще убьют Но буквально через 2 секунды посмотреть Я ничего не успеваю и даже сказать не всегда Толком что-то могу Но счет 9-1 и этот счет, конечно, говорит о том Что, ну, навряд ли здесь будет какое-то Противостояние, тем более уж Когда команда мяса будут играть За сильную сторону Этой карты, ну, то есть Там шансов станет вообще По минимуму, ну, попытка прострела Вот это, кстати, Шоев наверняка забайтил Своих соперников на эти прострелы так как только он там постоянно сидит. И, видимо, эти... так, этот град-пуль нацелен именно на него. А Шоев, кстати, со скаута отщелкнул только что кве-кве-кве. Отправил его на отдых. 4 в 4. Ну, есть сейчас возможность взять и раунда. Чего уж здесь а, греха таить? Нужно пытаться и брать какие-то размены, все-таки есть. И надо доигрывать дальше просто по позиции. Шоев по-прежнему со скаутом. По-прежнему пытается в кого-то отстреляться. Отстрелялся, но не попал. Минус от Хакуна Матата. Хотя Клинк тут же дает размен с Дигла. И 2 в 3. По-прежнему еще интрига в этом раунде, как я считаю, сохраняется. чегевара вот единственное, конечно, что находится на точке Б. А бомба-то на споте А. Да и установлена она еще предательски не очень хорошо позиционно для игроков обороны. То есть, ну, Че Гевара сейчас вылезет из каналки. Это будет самый интересный, наверное, момент. Но его ждал Акош. 10-1. Какая самая сильная команда в мире сейчас? Ну. Странный вопрос. В чем? В 1.6? В 1.6, наверное, нет сейчас самой сильной команды. Ну, может быть, и есть, конечно, но. Как узнать, если это не профессиональные соревнования, если это любительский КС. Откуда мы с вами можем узнать, кто же там является а, самой сильной командой. Да, если мы будем говорить про футбол, то получается, ну, Аргентина, да, типа. А, сборная, да, Аргентина. А дальше там я не знаю. знаю абсолютно. Акоши двоечник. В общем-то, там не только Акош двоечник, конечно, отличились фрагами. Но это кто последние фраги сделал в раунде. Куку не куку. 85 хп и нет девайса. Заметьте, как я уже говорил, да, про... Ну, если мы будем говорить, да, про экономику обороны. Постоянно, ребята, ну, вот с пистолетами. Ну... Ну, что это? Ну, что это такое? Ну почему не провести один экономический раунд, черт возьми, возрадоваться этому и нормально потом провести бай. Ну, взять какие-то там авики, я не знаю, что-нибудь такое, ну и попробовать уже нормально повоевать. Чё ж постоянно-то дробная экономика такая хитрая? Я понимаю, не хочется отдавать раунд, вроде бы выходя на эко, но нужно, какие есть еще возможности? 11 1 я хотел знать, что ты думаешь. А, ну, если, опять же, если мы возьмем Counter-Strike 1.6, ну, сейчас в Кейсе 1.6 нет сильной команды. А, ребят, вам, вам зачем, скажите, пожалуйста, зачем вам тап? Чтобы посмотреть, у кого какой счет, кто сколько настрелял, в начале каждого раунда с никнеймом игрока, вот, по левую сторону и по правую, появляется его счет. Поэтому, если я иногда забываю нажать тап... Вы всегда можете в начале раунда посмотреть счет. Вот. Собственно, не парьтесь по этому поводу. Все цифры всегда написаны. Вот смотрите сейчас. Кстати. 11-2. Вот смотрите. Видите, справа и слева у никнеймов есть циферки. 13-11 Клинк, 6-11 Чагевара. Это и есть их статистика. Где зелененькая это киллы и красная смерти. Вуаля. Вуаля. Это же огромнейший плюс этой... Сборки, что мне теперь Не всегда нужно следить за Нажатием кнопки таб По факту, да, по факту Если уж мы будем говорить про последние времена То Марго, наверное, была сильной командой Вроде бы больше сильнее Я не знаю, кто был Ну, уже профессиональные команды, наверное, только сильнее были Двоечник минус Галя И Кукуни Куку, кстати, тоже уже убит Погибает Че при попытке заркадить И помочь Шоеву Шоев, кстати, свой минус сделал. И Че Гевара, получается, пришел просто тупо на размен. Шоев застрял в окне. Все потому, что кто-то слишком много ест. Клинк с Шоевым против Скорпа и двоечника. Скорп. Что-то там пытался кого-то убивать. Своего тиммейта, по всей видимости. Но не иначе. Двоечник умирает. Скорб разменивает, и клинк последний. Ну, у клинка позиция на данный момент лучше, если учитывать, что Скорб будет выходить из, жел... из... из желтого. Если он будет выходить из скрипа, то тогда, наверное, позиция будет получше как раз уже у игрока атаки. Но тайминги, да, черт возьми. Замечательные тайминги для клинка. Он просто берет и отворачивается нафиг, и уходит вообще с позиции на 9. Что позволяет скорпу, в общем-то, теперь уже контролировать эту позицию и уйти... Ну, в, мягко говоря, слишком, конечно, очевидную. По... Ой, а он даже и не знает. А он даже и не знает о том, что соперник идет через улицу. Ну, у соперника нет дефьюз-китов. Смотри! А? Как будто бы знал. 12-2, дорогие друзья. Последний раунд первой половины. Что такое Марго? Ну, команда с фасткапа. Топ-1. Откуда можно скачать ваш КС 1.6? Мой КС 1.6 не скачивается ниоткуда. Это сборка специальная. Она в единственном экземпляре. <coughs> Когда играет Узбекистан? Ой, Рио Шэдоу. Да если б я знал. Я бы, конечно, наверное, поделился бы с вами этой информацией. Лично бы вам позвонил и сказал. Но, увы, не знаю. Шоев минус Скорб. Смена сторон уже близка, как никогда. Тем не менее, пока... Ну нет, так, хотелось бы сказать, конечно, пока есть какая-то интрига, но я думаю, даже при 12-3 интригой не пахнет. Акош минус Галя, Клинк ответка минус... Оч... Минус 2, Чигевары. Пропустили поджим, ребята, из команды Мяса. Эва, но как? 1 в 3 остается Кве-Кве. Но это, кстати, персонаж, который вполне себе может затащить 1 в 3. И первый минус уже есть. Я просто не хочу говорить что-то, чтобы, как говорится, не сглазить ни одну команду, ни другую. Ну, давайте просто молча посмотрим за действиями Кве-Кве. Он ведь без бомбы, ему еще и нужно за идти. Ладно, не дошел, не дошел. Минус от клинка 12-3, но, как я и говорил, ну, 12-3 это не совсем похоже на матч, в котором будет интрига сохраняться. Саня, привет. Успел. Думал, что первый матч уже закончился. Еще пока нет. Идет, идет. В самом разгаре. Вот первая половина закончилась. Хотя мне честно сказать, конечно, кажется, что не будет э, вторая половина сильно долгой. Но может быть я ошибаюсь. Почему бы и нет? Ждем плей-офф. Так плей-офф уже идет. Почти все матчи одноклеточные. Ну, я вижу, Ахмед, что вы исправили на однокалиточные. Но одноклеточные тоже неплохо звучало. Ну что, писта летка хорошая, блин. А я аж даже, вы слышали, да, немножко запнулся. Вы видели, какая хаешка залетела? Просто со всей команды почти. Никлер Лаунч, detected, черт возьми, ядерную бомбу сейчас сбросили ребята из команды МИД на своих соперников. Все, Чь, Гевара Ласт. Ну тут просто бесподобный пистолет на раунд. Дистанционно были все уничтожены. Минус от Квекве -Кве и это 13. Сколько матчей будет сегодня? Сегодня тоже 4 матча. Сегодня четыре матча, завтра три, послезавтра опять 4. После послезавтра, по-моему, два, что ли, и в пятницу гранд-финал. На этот раз смотрите, наученные горьким опытом, да, вот как минимум, куку -ку ни -ку, ку Глубоко открываться не стал, потому что понимал, что сейчас прилетит хаешка. И все как бы И минус половина лайфбара 14-3 и невзирая на непоставленные бомбы в первом и втором раунде Taste Киллс пытаются не отдать матчпоинт Наверное, это правильное решение и оно осмысленное Глобально, конечно, нежелательно отдавать 15-й Потому что отдача 15-го сокращает, конечно, нужное количество раундов в команде Taste Киллс. Э, до овертаймов на единичку, но при этом же придется еще и играть овертаймы. Ой, снова. Снова здорово. Кве-кве. Четыре минуса. Че забирает в размен и делает два фрага. Но правда, конечно, по хп очень сильно проседает. Остается треть лайфбара. Успеет ли поставить бомбу? Здесь она очень нужна, но не успевает, к сожалению. Минус от Скорпа, и это все-таки матчпоинт. И... Попытка не отдать 15-й у команды Taste the Kills провалилась как следствие. Теперь и денег на бай не будет, что уже практически. Гранд-финал Best of 3? Да, конечно. Да, гранд-финал пройдет в формате Best of 3. А, так вот, да, практически подписали себе, в общем, смертный приговор Taste the Kills, проиграв предыдущий раунд. Ну, есть парочка Галилов. Дигл у ку, -ку, -ку. А, а, даже на калаш галеньки хватило. О, Галюнина собирала на калаш. Опять смотрите, здесь просто какой Аллах. А, бабах происходит а, в а, нуле. Куча, куча флешечек, куча хаешечек. Все везде это красиво так залетело. Но даблкил от Скорпа. Клинк, шойф, куку, не -ку куку. Дробовик у двоечника. Зачем? Я понимаю, опять же, можно, да, фаниться сколько угодно, но... Но зачем? 2 хп у куку, -ку -ку, Он понимает уже, что все как бы байтит. Дескать, я здесь, придите и убейте меня. И хитрец забайтил специально Скорпа, чтобы тот пришел убить его и сам его убил. Минус от Хакуна Мататы, причем еще и, кстати, с прострела. Красивое завершение раунда. И, дорогие друзья, на этом матч заканчивается. Команда Мид выходит в полуфинал, где сразятся с победителем пары DuckTales и Cold Cuts. А команда Taste Kills попадает в одну 8 нижнюю сетки где сыграет с проигравшими все той же самой пары DuckTales Cold Cuts. Вот такие дела, дамы и господа. Такс.